с удовольствием участвую в концерте, который предстоит, который произойдет 7 августа в Сергеевом Посаде. Концерт будет интересен тем, что будут играться самые известные песни, самые известные хиты, группы. Мне за честь участвовать в таком большом интересном концерте.